Говорил же мне, мамка, иди токарем на завод. Нет, космонавт, ты пошел. тогда Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в совершенно новую игрушечку под названием Planet Crafter Прологовая Версия. Начнем мы, ребят, с самого нуля Посмотрим, что за игра А ты, дорогой зритель, сделаешь для себя определенные выводы Стоит ли тебе в нее играть после выхода в релиз полноценной версии Или же э, нет Глянем, друзья, сегодня на, значит, возможности На то, что у нас здесь есть в этом симуляторе выживания в открытом мире И, конечно же, сделаем определенные выводы Поставим традиционно оценочку Кстати говоря, есть здесь целиком и полностью уже русский э, язык Итак, после загрузки нас сразу же закидывает на планету Причем без всякой там анимации без всего того, что мы видели с тобой в ролике Где у нас там, значит, капсула летела, да, куда-то на планету Приземлилась, дверь открылась И мы, типа, сразу же уже выходим Скорее всего, мы уже играем после этого самого момента и начинаем на совершенно новой планете Какой-то у нас, я так понимаю, Марс, скорее всего Нас сразу же озадачили несколькими пунктами Нам нужно сделать, значит, рюкзак Нам нужно оборудовать рюкзак Нам нужно, значит, ремесло кислородный баллон Оборудовать кислородный баллон Т1 И ремесло микрочип То есть что-то нам нужно скрафтить, что-то нужно сделать Что-то нужно пособирать Капсула, это наш, так я понимаю, стартовый домик которым мы можем запастись кислородом Да, вот там у нас в левом нижнем углу О2, значит вода и Наше с тобой здоровье указано Это у нас, я так понимаю, инвентарь Немного, кстати говоря, у нас здесь очень слотов. Это, я так понимаю, то, что мы можем экипировать на нашего с вами а, персонажа. Ну что ж, закрываем. Давай пошаримся, что у нас здесь есть. Открываем ящичек. На какую кнопочку? Ага, на левую кнопку мыши все у нас открывается. Что у нас здесь имеется? Сид какой-то, лирма. Это что у нас такое? Непонятно. Но какое-то растение в банке. А, космическая еда. М -м -м, вот это, кстати говоря, мне понадобится. Но, ладно, пока я брать не буду, потому что у меня и так инвентарь маленький. Я сейчас пойду собирать, скорее всего, ресурсы. Также у нас имеется бутылочка с водой. Так, это что такое у нас за терминал? Посмотрим. Ремесло. Собственно говоря, в этом вот терминале мы и будем создавать микрочип, да, который нам нужно э, сделать. Нам нужно также рюкзак, нам нужны кислородные вот эти вот э, баллоны и бутылки э, с водой. Нам надо выживать, идти, так что давай инструмент в руки и пошел. Блин, какая же это неизведанная планета. Наверное, скорее всего, враждебных тварей здесь очень большое количество. В этом я пока что не уверен. Я так понимаю, мы со временем это поймем. Так, вот таким у нас образом здесь выглядит сбор ресурсов, пойдем посмотрим, какие нам еще нужны ресурсы, опа, смотрите, собрали мы, значит, кобальт, и у нас сразу же слот в инвентаре один подзабился, так, это что такое у нас, железо, ничего себе, серьезно, вот так вот просто все подряд ресурсы мы собираем, посмотри, уже у меня убавляется уже на минимуме кислород, и, хо, -хо выдыхай, выдыхай, бабер! Ну и давай, конечно, прочитаем, что за сообщение там мне прислали. Добро пожаловать на назначенную вам планету. Ваша миссия продвигать процесс терроформирования этого мира. Для этого создайте кислород, я так понимаю, тепло и давление. Сначала наберите 150 тысяч тит... Это, я так понимаю, титаны и создайте синюю атмосферу Ага, вот у нас, значит, завеса тайны-то и приоткрывается Оказывается, я член экспедиции а, по терроформированию планет Вот оно что И мне, я так понимаю, было наказано а, прибыть сюда и облагородить эту планету для проживания Вот это уже, друзья, интересненько Так, рюкзак, я так понимаю, лучше всего сделать Давай сделаем Опачки, вот таким образом у нас выглядит крафт, что можно сделать с рюкзаком, давай посмотрим Ага, при том, как мы поместили рюкзак в инвентарь нашего персонажа, да, вот этого человечка У нас расширился инвентарь на целых, раз, два, три, четыре, пять, шесть, на, на пять слотов вроде бы он расширился у нас Что мы можем еще сделать? Рюкзачок мы сделали, кислородный баллон Т1 и оборудовать кислородный баллон Т1 Давай попробуем, сделаем, вот он у нас, кислородный баллон Т1 если честно, очень сильно напоминает по своему дизайну, да, и стилистике Такую игрушечку, как Сабнатика Если кто может быть в курсе, да, может кто-то играл Если ты не играл в Сабнатику, то, пожалуйста, переходи на мой канал Там в плейлистах есть уже Сабнатика и Белую Зиру, и обычная И вот как раз-таки вот эта игра, да, Planet Crafter, она напоминает своим дизайном именно Сабнатику Почему-то лично мне так показалось А как тебе показалось, мой дорогой зритель, напиши, пожалуйста, в комментариях Мы с тобой это дело непременно обсудим так, ну что, давай попробуем сделать еще что-нибудь. Давай зарядим кислородный баллон тоже нашему персонажу. Ага, и у нас со 100 до 145 поднимается допустимо возможный а, кислородик нашего персонажа. Что еще можно нам сделать? А, микрочип строительства. Я так понимаю, вот это нам нужно. А для этого нужно на многом материалов собрать. Да, кремний, магний нужно собрать. Ну что ж, выдвигаемся на поиски. А, может быть, что-то еще сможем мы сделать? Давай с тобой сделаем и бутылочку с водой. Потому что водичка, смотрю, тоже заканчивается И воспользуемся ей Ага, легко и просто на правую кнопку мыши Мы используем бутылку и у нас водичка восстанавливается Да, друзья, все достаточно просто а это что такое? Кислородная капсула Я так понимаю, что это то же самое, только а, уменьшенная копия вот этого кислородного баллона Который я уже сделал Не будем тогда мы за меньшим гоняться Сразу же будем делать по максимуму Ну, короче говоря, друзья, потихонечку, да, нужно исследовать вот то место, куда мы приземлились все делается пешочком, да, никуда мы на каких-то космолетах здесь не летаем пока что. Это, друзья, пока, возможно, нам дадут такую возможность в процессе. Что-то я много однотипного собираю. льда там мне особо-то много и не надо. Мне нужен кремний, а, магний не нужен мне, мне нужен кремний. Где этот кремний? Заканчивается кислород. А что, если он сейчас закончится у меня? Я помру вообще или же нет? Давай сейчас мы с тобой протестируем. Ладно, железо заберем. Сейчас я протестирую, да-да-да, и в прыжке буквально на последнем издыхании постараюсь забиться в свою капсулу. Так, что у нас происходит? Когда у нас кончается кислород, мы начинаем потихонечку помирать, да, вот видите, у нас сразу же полоска жизни начала двигаться вниз, оно ежу понятно. Так, микрочип, деконструкция. Ставим вот сюда, оборудуйте этот чип, чтобы иметь возможность разбирать объекты с помощью мультитула Необходим для спасения обломков То есть я могу уже разбирать, да, какие-то компоненты Но мне, так понимаю, нужно сначала их а, построить В принципе, неплохо смотрится, да Игрушка у нас на движке Unity И этот движок является достаточно неплохим Насколько она у нас насыщена граф, каким-то графонем Ну, ты сам видишь, да, вот я сейчас кручусь, я показываю Но тут, говорю, по этой планете особо ты и а, не поймешь Тут нас достаточно пустынно, не Ничего такого нет, кроме вот ресурсов, камней, гор каких-то и нашей капсулы. А так, в принципе, да, неплохо смотрится. Музыка тоже достаточно на таком уровне, на успокаивающем, как и свойственно, допустим, песочницам, выживалкам. Ну что ж, давай попробуем сделать все-таки, зачем мы сегодня здесь собрались. Нам нужно с тобой сейчас скрафтить. А, скрафтить а, микрочип строительства и, может быть, какой-то еще понадобится компонент важный. Итак, сделали мы микрочип строительства и дальше что? Теперь-то мы можем что-нибудь строить или же... А, нет, ни подсказок, ничего тебе тут мне, значит, не игра не подкидывает Я так понимаю, нужно самому разбираться Где-то, наверное, есть какая-то кнопочка на Ролик мы можем вот таким вот образом Это, я так понимаю, сбор ресурсов Это у нас строительство Ну что ж, давай попробуем что-нибудь построить а, -а, а, вон оно строительство где у нас На Ку оказывается, ладно Давай попробуем, жилой отсек нам для начала потребуется Я вот туда, наверное, на гору вообще сейчас пиндюлю эту базу не буду, знаешь, долго заморачиваться, чтобы мне можно было вокруг сразу же бегать и собирать необходимые ресурсики. Вот на эту гору прям тебя мы сейчас и поставим. Да, вот сюда. Как ты у нас здесь будешь смотреться? Сейчас посмотрим. Ну-ка. Вот таким образом у нас выглядит строительство. Да-да-да, легко и просто мы построили вот такую коробочку. Дальше мне нужно сделать дверь жилого отсека. Ага, железо нужно, титан и кремний Ну-ка давай быстро ищем Хух, чуть не сгорел на работе, что называется Вот это я попал, конечно, вот это меня занесло Вы не могли меня отправить на какую-нибудь более благоприятную планету, черт возьми, а? Руководство, я к тебе обращаюсь Эй, ты меня слышишь там, подсматриваешь где-то в камеру по-любому Что за говнюк меня отправил на эту планету помирать-то, а? Еще же выживать как-то надо. Ладно, не забываем, друзья. Не стоит раскисать. Что мы с тобой возьмем? Давай космическую еду возьмем. Так, а подожди. А что она восстанавливает? А, космическая еда, кстати говоря, восстанавливает здоровье. Ну-ка, давай покушаем-ка мы с тобой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп. Отлично, слушай. Вот оно что. Вот он, источник, ХПшечки-то где у нас? И водички тоже, давай, хлебнем. Так, давай-ка дверь мы с тобой сделаем. Давай не будем забываться, зачем мы здесь дверь жилого отсека. С какой мы ее стороны разместим? Вот тут, в принципе, нормально, да. Тут достаточно ровно, нормально и вид красивый на планету, бамс, есть такое дело, да, легко и просто мы э, делаем двери, ага, и сразу же кислород, кстати говоря, здесь работает, сюда не нужно дополнительных каких-то фиговин приспосабливать, да, пристраивать для того, чтобы у тебя был кислород, он сразу, черт возьми, уже есть, может быть, это просто чудеса у нас раннего доступа, до да, версии пролога, но, тем не менее, друзья, у нас кислород сразу же есть, мне кажется, или темнеет? Да-да-да, друзья, похоже темнеет У нас наступает ночь Планета, смотрите, потихоньку движется Вроде бы как бы Опускается, да, это источник света наш А где вообще источник света? Вот эта планета, мне кажется, источник света И у нас, друзья, наступает потихонечку а, ночь, я так понимаю Ну что ж, давай попробуем сделать ветряную турбину И сверло какое-то Что у нас за сверло? Т1 Где оно находится? А, ветряная турбина, ага, у нас железо то дохренище Да, давай поставим вот здесь Где-нибудь ветровую турбину а на корпус прям можно поставить наверх? А нет, ее только можно ставить где-нибудь на улице. Ну, давай вот сюда ее впиндюрим. Внимание, энергетический дефицит. Я все понимаю. Так, это что у нас и для чего у нас турбина? Энергия 1,2 киловатт в секунду. Я думаю, мне этого будет достаточно. А надо какие-то провода тянуть или что-то в этом роде? Я так понимаю, что а, не надо. Ой, друзья, стемнело. Охренеть просто. А фонарик какой-нибудь есть? Нет? Фонарик дайте мне. Ни хрена ж не видно. Ладно, хотя бы в этой капсуле светло у нас Да, немножко напоминает Сабнатику Да, такие же интересные дизайнерские решения Да, комнат вот этих вот отсеков Я думаю, что и принцип их разветвления будет примерно такой же Ну, сейчас, ребят, посмотрим Я уже, ребят, начинаю разбираться потихонечку Где титан, где у нас не титан Это что такое? Это лед, это для воды пригодится Кобальт у меня пока что есть Все, пойдем поставим мы сейчас это, это самое сверло и посмотрим, для чего же оно нам нужно. Я, я так понимаю, это какой-то бур, который будет добывать нам ресурсы некоторую часть. Сверло. Вот оно, друзья, сверло Т1. Куда его ставить? Не знаю. Ну, давай поставим где-нибудь вот здесь вот, где у нас поровне. Что-то мне кажется, здесь как-то кривовато. Давай выберем поверхность какую-нибудь какую более-менее ровную, где у нас это сверло будет стоять идеально. Вот здесь прям и за его. Отличненько. Ну, что Дальше давление есть, ага, я так понимаю вот 20 у нас значит а, 0,50 у нас киловатт оно использует, если бы у нас не было вот этого ветряка скорее всего вот это сверло бы не работало просто-напросто смотрите, погода меняется, похоже начинается какая-то буря я думаю, как насколько это критично отразится на мне, ну-ка, в бурю что у нас происходит в бурю кислород в принципе также расходуется видимость немножко ухудшается и это ваша буря о, так это метеоритный дождь, по всей видимости. Ты посмотри, что творится, а? А в меня? А если в меня бабахнет, что со мной произойдет? Ты посмотри! Хорош! Ребятки, вы чего? Как красиво наблюдать за этим. Но главное, не схлопотать самому. Вот это, смотри, там бомбануло, а? Мою капсулу ты хоть не повредила? Нет, вроде бы. Блин, смотри, как там бомбануло, а? Черт возьми, вот это взрывы. Интересно, а поверхность деформируется? Мне прям интересно бы узнать, только не бомбанит что-нибудь в мое. Только не бомбанит. Вот это было вообще близко, ты посмотри, а. Блин, я так точно, наверное, сейчас досмотрюсь, и мне что-нибудь в голову прилетит. Я так понимаю, этот метеоритный дождь доставляет нам какие-то ресурсы. Мне хочется узнать, остаются ли какие-нибудь новые ресурсы после взрыва вот этих вот комет. Нет, друзья, деформации не происходит. Что у нас остается после взрыва этих самых метеоров? Но я не хотел бы оказаться, понимаешь, под огнем Это что за раскаленные обломки? Остаются от них вот такие вот обломки ой ой ой ой, -ой. Смотри, по-моему, в меня прям летит а? Охренеть, прям почти в меня Это было очень близко Это было близко Ну, хорош бомбить, алло Заканчивайте уже Что-то мне поднадоело ловить эти все фаерболы, блин Мы насобирали ресурсов И мы хотим сейчас установить вот такую вот ремесленную станцию а, Тира-2 Давай-ка мы ее сейчас повернем Да, вот сюда вот в уголочек куда-нибудь ее поставим вот сюда вот, наверное, прям к входу. Так, подожди, давай повернем, чтобы она смотрела терминалом прямо на нас. Вот тут вот давай мы ее разместим. Так, готово. Ну-ка давай посмотрим. Вот она, ремесленная станция. Теперь мы здесь можем также производить какие-нибудь предметики. Ой, и что? Экзоскелет. И для чего этот экзоскелет? Увеличит размер оборудования. Ага. То есть на мой костюм, я так понимаю... Вешается специально приблуда И все, всего лишь на один слот у нас увеличилось Ну ты капец, конечно же, улучшенная, блин, рабочая станция О, я что вижу, смотри Там какой-то корабль, по всей видимости Неужели надо идти его исследовать? Я в шоке, я только сейчас обратил внимание Вон там прям, смотри-ка а, Точняк, это космический корабль Ладно, сейчас будем исследовать Что я хотел сделать? Давай мы для этого сделаем с тобой Кислородный баллон Т-2 Теперь у нас точно получится Т-2 сделать Да, друзья, очень быстро крафтится все Мне это нравится 200 пунктов, вот это я понимаю уже достаточно серьезная технология Так, и экзоскелет Кремний нужен и магний Ну что ж, выходим за кремнием И выходим за магнием Это что такое? Подожди, ящичек какой-то? Ага, не успею я сейчас добежать, да, не успею я добежать, хорош, все, бежим обратно, бежим обратно, я не успею, друзья, добежать, у меня очень мало кислорода, низкий критический уровень кислорода, моя база очень далеко, пробуем сделать здесь прям бункер, так, пробуем сделать здесь прям дверь, у меня нужно железо, железо, черт возьми, нет, я помираю по ходу действий, да. Я помираю и оказываюсь прям-таки в последнем месте моего сохранения. То есть в моей прошлой капсуле. Да... Вон он, промежуточный пункт, где я помер. А интересно, можно? А, нет, все нормально. Я думал, все, что я собрал непосильным трудом, все осталось там. Нет, друзья, все оказалось при мне. Так, мне хочется исследовать тот кораблик. Я просто обязан тебе сегодня продемонстрировать, что же в этом корабле находится. Пойдем с тобой сходим, проверим. Я просто обязан в рамках сегодняшнего видоса тебе показать этот здоровенный кораблик. Если тебе я его не покажу, то смысл вообще этого всего. Смотри, какой он здоровый, а! Такая махина. Так, заходим. Что у нас здесь? Тут у нас кислорода нет. Исследуем кораблик без кислорода мы. Это, наверное, будет критично для меня. Так, я так понимаю, загрузочка пошла. Кислород-то у нас уменьшается. Может быть мне... Ой, как здесь темно-то, а? Как здесь у нас темно? Тут, наверное, еще какие-нибудь твари обитают. Да хорош, а включите свет. Я так понимаю, мне нужно, друзья, какое-нибудь дополнительное оборудование... Да-да-да, тут нужно разрушить Да-да-да, вот таким вот образом Мы разрушаем что-то Это что такое? Деконструировать нагреватель Мы взяли, значит, деконструировали И нам добавились ресурсы А как выходить-то? Где выход? Алло! Я опять сейчас копыта откину У меня уже маленький уровень, друзья Маленький запас у меня Очень-очень маленький Вот он, выход Не, ну тут реально нужно базу ставить Для того, чтобы исследовать Вот такой, друзья, кораблик у нас Да, я как обычно помираю не допускай моих ошибок. Тут плюс рядом есть какая-то пещера, смотри, с ресурсами с какими-то. Ох, ох, ох, ох, Для себя совершенно новые открытия я постоянно делаю. Вы видали, что там есть? Поэтому нужно базу свою основную делать именно возле этого кораблика. Теперь я понимаю, для чего нам нужны вот эти вот ветряные мельницы. Откуда я Ириди взял? Подожди. А, Ириди я взял после разбора балки, что была на корабле. Я понял. Понимаешь, понимаешь, да, в чем теперь прикол вот этих вот э, ветряных турбин? В том, что они генерируют энергию. Не будет ветряных турбин, да, рядом с твоей базой. Твои механизмы, они просто-напросто будут чмок-чмок-чмок причмокивать, да, но работать они точно а, не будут. Я не знаю, какой радиус действия у этой ветряной турбины, есть ли смысл ее ставить куда-то там повыше, можно ли ее на крышу запихнуть, точно нельзя, поэтому ставим где-нибудь вот здесь. И я думаю, этого вполне достаточно. Так, давай экзоскелетик с тобой сделаем сейчас. Я так понимаю, это все-таки не бесследные технологии. Куда его только впиндюрить? Давай попробуем вместо рюкзака сначала. Рюкзак... Подожди, все-то не убирай. Оп, да-да-да, действительно, экзоскелет ставим и возможность у нас есть расширяться и дальше. Такая вот механика у нас здесь интересная. Ну-ка пойдем проверим, что это за пещера-то с ресурсами с такими, это что тут такое? ты что у нас за интересное тут такое, а? Тут можно как-то проломить это все, проломать ли? Пока вроде не получается, ну-ка, а на демонтаж если поставить, нет. Нельзя эту породу пока что ломать, но я думаю, что здесь кроется какой-то, друзья, смысл. По-любому будет инструмент, которым можно будет деформировать вот это все, убирать лишнее. И мы с тобой добьемся, достигнем сути Ну что ж, вот такая вот нас серия получилась сегодня, да, по Planet Crafter У игры на самом деле немаленький такой потенциал Есть, как говорится, здесь к чему стремиться, куда развиваться И мне, как любителю выживаторов с открытым миром, очень даже понравилась эта игрушечка Это значит демо-версия Игрушки я оставлю 9 из 10 возможных баллов в своем жанре Игрушечка свежая, игрушечка новая И как только она выйдет в релиз, я, конечно же, рекомендую в нее поиграть всем любителям этого жанра а что ты думаешь по поводу игрушечки Planet Crafter, дорогой зритель? Напиши, пожалуйста, свое мнение по этому поводу, мы с тобой непременно в комментариях это дело обсудим. Ведь у меня есть отличительная особенность отвечать совершенно всем без исключения в комментариях. Но если ты считаешь, что братишка Scratch недорассказал чего-то там, да что-то упустил, то, пожалуйста, поругай его в комментариях, напиши, что я лажаю, и я в ближайшем своем видео исправлюсь и дополню конструктивную недостающую информацию по этой игре. Ну а ты продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея!